Я хочу с вами сегодня поделиться историей Давида и Голиафа. Так, кто знает, как Давид победил Голиафа? Аминь, да. Да, да, да. Аллуя. Давайте почитаем эту историю, обратим внимание на некоторые вещи, которые на которые я обратил внимание. Хочу с вами поделиться. Итак, это первая книга царь, 17 глава. Филистимляне собрали войска свои для войны и собрали с Сакофе, что в и расположились станом между соковом и Азеком в Евисдомиме. Исаул и Израильтяне собрались и расположились станом в, в долине Дубы и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина.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 и из филистимского полка, племени, да, вышел единоборец Голиаф. И он был хорошо экипирован, и э, по разным э, источникам, но э, рост его был точно не меньше двух метров. И для той местности, для э, того времени, это был очень большой, очень большой человек, очень большой рост. И так, для справки, брони на нем было где-то где примерно 60 килограмм, только меди, только брони он на себе 60 килограмм носил. И копье его весило где-то, ну, чуть больше 7 килограмм. То есть большой, огромный великан. «И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать, не филистимлялин ли я, а вы рабы Сауловы?»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 Голиаф этот, да, не хотел воевать, идти войной по правилам воевать. У племен других, не у израильских племен, у них был такой обычай, да, они выходили один на один, сражались, и это решало исход битвы. Итак, в чем суть? Голиаф всегда будет хотеть сражаться один на один. Он не хочет напрягать свои войска, он не хочет сам напрягаться, идти э, да, э, воевать против целого войска. Он не хочет вообще участвовать в этой войне. Он знает, что он сильнее, и он всегда хочет сражаться с вами один на один. И задача Голиафа, э, он 40 дней выходил, 40 дней он выходил, поносил войска Израиля, и он не шел в бой, то есть филистимские войска не шли в бой. Он знал, что его боялись, и его задача вселять страх. Его задача не просто пойти и победить, а вселять страх и поработить. И давайте почитаем дальше. Давид же был сын,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 пасти овец отца своего. Не чужих овец, не своих овец, а овец отца. И э, пастух, э, это так слову, которого ставили пасти овец, если он терял овцу, либо что-то с овцами случалось, он платил это из своего кармана за это, отвечал полностью за овец. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней, чтобы вселить. Он выставлял себя, чтобы вселить страх войска. И страх порабощает. Страх э, это такая вещь, которая сковывает человека и не дает ему ничего делать. И я один раз, будучи уже, так я не знаю, мне, может, лет 25 было, ну, то есть довольно взрослый, как-то остался один дома. Включил там телевизор, и там по телевизору какой-то ужастик шел. Я, короче, насмотрелся этого ужастика, лег спать, а спать не могу. Вот, и я понимаю, что это кино, как бы умом понимаю, да, но этот страх, да, он на психологическом уровне вселяется, и все, и мне пришлось встать, я повключал свет во всей квартире, и только так смог заснуть, хотя мне уже было, ну, то есть я взрослый, это не ребенок. И какого бы возраста не были, да, то есть вот этот Голиаф может прийти, вселять во страх и может поработить. И сказал Иисей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих, ев усушенных зерен и десять этих хлебов, и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти десять сыров отнеси тысяче начальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. Саул и они, и все израильтяне, находились в долине Дуба и готовили к сражению с филистимлянами. И встал Давид, Рано утром и поручил овец сторожу, и, взял ношу, пошел, как приказал ему Исей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй, и с криком готовил к сражению. И расположили израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Галя, филистимляне изгефов выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. Итак, Давид пришел наведать братьев.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 он услышал, как филистимлянин поносит Израиля. И мне нравится, что у Давида было некое понимание вообще, кто такой Бог и что такое израильский народ. И его, ну, его возмутило именно то, что этот необрезанный, то есть человек из, вообще из другого, из, из другого племени, да, из другого народа,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 И отворотился от него к другому и говорил те же слова. И отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу. И тот призвал его. И так Давид возмутился, да, и стал говорить, что это вообще такое происходит, надо что-то с этим делать. И вы знаете, когда приходит какой-то Голиаф, и вы приходите и начинаете говорить, что так не должно быть, и что... Ну, что-то не так, с этим надо что-то делать, и начинайте проповедовать Евангелие, всегда найдутся люди, которые будут говорить, э -э -э что, ты, что, что ты вообще здесь рассказываешь. У нас здесь уже такая проблема, тут надо срочно что-то делать. Если это, не знаю, какая-то болезнь, да, ты нам тут какие-то молитвы, какие что ты нам рассказываешь, тут надо срочно собирать деньги, тут надо резать, надо что-то делать. Если это, не знаю, какие-то, может быть, финансовые проблемы, надо срочно продавать машину, квартиру, что-то платить, потому что придут, тут заберут, короче говоря, убьют и так далее, и так далее. И э, так бывает, что когда вы говорите Евангелие, всегда будут люди, которые будут говорить, это не, это не работает вообще, что ты тут рассказываешь. И давайте дальше посмотрим. «И сказал Давид Саулу, но пересказали слова Саулу, да? И Саул призвал Давида. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. Итак, всегда будет так, что на вас будут смотреть по плоти. И по плоти против любого Голиафа вы не сможете выступать. Этот Голиаф, он будет всегда сильнее вас по плоти. И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 вы не сможете победить Голиафа его же оружием. Вы не сможете пойти против Голиафа по плоти. И у Саула это был царь. У него были самые лучшие доспехи, самый острый меч, крепкий. Все это дали Давиду, одели его. Он одел это и понял, что он не сможет с этим пойти на Голиафа. Это не тот путь. И не то оружие, с которым можно идти. И взял посох в свою руку и выбрал себе пять гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним. И с сумкой, и с пращей в руке своей выступил против филистимлянина. Итак, что он делает? И взял посох свою руку. свою. Это прообраз того, что он вернулся в свое призвание. Он вернулся в Божье присутствие. Он был, он был пастухом. Да, он вернулся в свое истинное положение, спасибо. И что он сделал? Он выбрал себе пять гладких камней из ручья, для того, чтобы бросать их из пращи. И камень — это прообраз слова. Он пошел, взял слово... Наш, нашел камни. Для пращи подбирались специальные камни. Под каждую пращу подбирался специальный камень, чтобы он был по весу и по форме, чтобы можно было им метко метать. И выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду. И оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин и увидел Давида с презрением, посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицем. И по плоти в глазах Голиафа вы всегда будете ничтожны и не будете представлять опасности. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И э, проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я дам тело твоим птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Савуофа, Бога воинства израильских, которые ты поносил.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 Голиаф будет всегда по плоти сильнее вас. Грех сильнее человека. И если бы человек мог победить грех, то Иисусу не пришлось бы идти на крест. Человек мог бы исполнить закон. Задача греха – держать человека в страхе и поработить, держать в рабстве. Не просто убить, а именно держать в рабстве. Голиафа невозможно победить своими человеческими силами. У любого Голиафа есть слабое место – в Гутее написано, ты будешь поражать его в голову, так как камнем он и попал в голову Голиафу Давид. Воевать против Голиафа можно только Божьей силой. Это слово у нас здесь, дано нам слово. И это уже будет война Господа, а не наша. Аминь. Будьте благословенны.